На той площадке хорошо быть одному, мысль там становится глубокой. Жемчужим в воспоминаний там раскопаю, потому из-под я души умиротворенной. На той площадке хорошо быть одному. Мысль там становится глубокой. Жемчужим воспоминаний там раскопаю. Потому Из под земель я души умиротворенной. Спортивная площадка около дельфина. ее 70-х, там колоритная община, причерноморская, до глубины души, родная. сентиментальными объятьями меня встретил август. Там воздух степовой соединяется с морским, придя туда телосложением, какая захотел стать сильным и большим. Там укоренившийся орех, посаженный в пору, когда не появилась мама в мир. От мелкого дождя он охраняет всех полурастетых, сгоняющих у на той площадке, говорят, смеются При этом умудряются не пропустить подход Майсы истории там повествуются Людьми, которыми на пенсии мало забот Ранними утрами наблюдал оттуда за рассветом из Исполин оранжевый тревожил горизонт Милее звука шепота прибоя нет Насколько бы гениально не звучал аккомпанемент Сколько лет и зимы любовался вами Бог в Фенезин. тогда и мысли не было, что смогу забыть вас, когда вырасту, начинаю понимать, насколько Бог благой в умении ценить его творение, желаю умереть в том городе, в котором живой, начертанный в котором все путимые со дня рождения, на той площадке хорошо быть одному, мысль там становится глубокой, в воспоминаний там раскопаю, подыму из-под земель я души площадке хорошо быть одному мысль там становится глубокой шамчужном воспоминаний там раскопаю потому из-подземелья души умиротворенной на той площадке хорошо быть одному мысль там становится глубокой шуммчужилном воспоминаний там раскопаю подыму из подземелья души умиротворенной на той площадке хорошо быть одному мысль там